Наконец-то, А путян. Так, а... Я не знаю, как тебе позиция Понял, понял. Боксы, да? Да-да. И слева от него чуть-чуть. А, нет, все, слева. все все я понял, я не пикаю. Прям на них сидит. Ой, я думал, не убьет. меня. Ну, короче, не тупые! На, нафиг! Сдохни, лошара. Ажон, ты обошел его, иди на мид. Я не пойду на бит. Ми... Где он? Ой, а, вон я он. Я не ебу. Лошара. Вот. минус 22 отдал. Да я сколько часто не играю, у меня все промахи. Раньше, да, раньше было. Потом прошло. Может руки в CSGO поменялись. Или неправильно выросли, есть же за 5 лет. Давайте я как мясо выйду, я только это могу делать. Давайте, прошу, Инфу скажу, все. А что, инфу не будет? Пожан. Зайди через другое место, пожалуйста. Они такие мову делают, а баригинские, я не понял. Он просто пробежал, все, уже можно было и прыгнул в окно. Тут виго в окно лезет, блядь. Нестандартный мув. Арш Без, выйди посмотри, есть что, блядь. Есть шорт, есть шорт есть. Шорт есть, уверен? И машина есть, да. Потому что там наш свой бежал, Андрей, ты мог перепутать. А, окей. Скорее всего, перепутал, но машина точно была. Вот, я Б. Вот убили меня. Они меня со всего оружия. перепутали! Как они так играют? Я в шоке. А может они на реакции просто меня берут? Ну, ща, помогу. Ты здесь. Шорста. Халлоу, модафаку. Ооо, кажется, убил. Ты пока меня сам так жестко не оскорбишь, я тебя в жирном жизни буду. Ля, заебал оружен? Yes, yes. Не обижайся. Да я всё уже. В тильте. Я эту катку начал в тильте. Ладно, я в микро выключу, я злюсь, кап... Обида залита вооружение Получается я грудь? Чистые, да, ты есть оружие <связывая> Хорош, а путь. По <связывая> дефолту, а пути, она точно скажет А ну, хочешь увидеть красивую муф? Нет, сиди на месте Пожалуйста, можно но Хорошо, спасибо Вот сейчас игра нормальная. Супрем сверху, kerabohin! чуть пониже. Eva. Я а так бутян. и хотел. You are ProGamer. Такую апс, что даже смешно, блин. Спасибо. Давай, нажимай стартую. Это ба, а, а, а, а, а. Еще, еще, т 3 Минус 38. Ну ладно. Апси без ебала. Близко. ебать это что было так Ты, пиздец глянем я просто промазал блянь, на... так и что слышишь я бомба а бомба и бомба рабочая позиция Оба здесь, оба здесь Долбой ёбый, чё они сдержали? Мне 53 Заебал Ты-то меняешь, но никто не понимает А чё ты смотришь? Это для себя Стоишь там Прямо, всё слева здесь слева, прям слева, Пока я пока добежал, вы всех убили уже. Мне я мне тоже, понял? Ай, а я лонг, лонг, лонг. Гейн. я за цигарат? Все, yes. Спасибо за игру. Ну, блин, извините, конечно. Я этого не вытащу в соло. Ничего не говори, пожалуйста, мне. Ты думаешь, у меня есть какое-то дело до тебя? Ой, я ничего не могу. Не, я в КСК не хочу играть. Я вас не штащу. Без меня будете. Давайте пока пацаны. До завтра. Или...